Который из ковриков, какой Как пять как хочу смотреть. Только когда куколка переступит. Нет. у тебя не я не могу. чего Какого чудака я? Какого чудака я? Какого Куколки, девок, девочки, девок, девок, девок, девок, девок, девок, девок, девок, девок, девок,